как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет! Решил я разбирать комментарии. Как многие уже заметили, под роликами на комментарии я не отвечаю, но некоторые вот так буду голосом озвучивать и разбирать их. Сейчас вы видите комментарий от вог пророк кибервет и пишет он вот что: у Призм экзист скам уже произошел обесцениванием на 99,9 Технически это скам. Тут хочется сразу пророку киберведу ответить, что он ни хрена вообще не понимает о монете призм, потому что монета призм не позиционировала себя, ну разработчики, кто-то еще создатели, вот Муратов есть такой не очень хороший человек, но тем не менее он основатель криптовалюты призм, и он не позиционировал эту монету как источник заработка, источник инвестиций. То есть призм представляет, представлена как технология. Сейчас мы не будем разбирать все ее качества, но, допустим, некоторые из них я вам назову. Это эмиссия на кошельках всех пользователей, честное распределение монет, да? То есть каждый пользователь, который имеет хотя бы одну монету, он уже может напромайнить еще себе определенное количество монет. Это скорость транзакций, это определенные комиссии. И вот призм это вот такая вот технология, у которой есть определенные преимущества. И назвать скамом эту монету можно будет только тогда, когда эти вот технические характеристики, которые я перечислил, которые есть вообще в монете призм, как только они перестанут работать, пока они работают, Монета это не может соскамиться, потому что она изначально позиционировала себя как монета с этими данными. От разработчиков и основателя, даже можете перейти на их телеграм-канал, посмотреть, ни разу не было заявлений, что надо вкладывать деньги в призм, что призм вырастет, призм обеспечит жизнь людей. Нет, у монеты призм совершенно другая цель, и пока что эта цель работает, и о скаме никаком даже речи идти не может. Продолжаем. Ведь даже на 99% обесценилось. Тут условно даже на 100%, а прям вот буквально от 100 именно 1 десятая отделяет. Тут, конечно же, все, наверное, заметили, как пишет Вог-пророк Кибервет. А, наверное, такой же спец он в криптовалюте призм, как и спец в написании не то что даже без ошибок, просто в обычном написании слов, потому что пишет какую-то хрень, как будто код по клавиатуре прошелся, иногда очень сложно читать. Те это даже не условно 100, а буквально почти ну прям совсем. То есть тут он хочет нам сказать, что криптовалюта призм обесценилась на 100% и это есть скам монеты. Ну, обесценилась, тут я поясню, обесценилась она на 100% от первоначальной стоимости. Давайте не будем забывать, что обесценилась она на 99,9% для тех, кто покупал монету призм по одному доллару. То есть, есть люди, которые заходили ниже цента даже, и для них стоимость монеты, она на данный момент еще и выше, чем они закупались, поэтому вот эти аргументы от первоначальной цены она обесценилась на 100%, на 99,9%, значит это скам. А что ты тогда, ВОК, пророк, кибервет, скажешь тем людям, которые закупали ниже цента? Да они тебе плюнут в лицо и скажут, иди гуляй васек отсюда. Продолжим дальше. С Юми будет то же самое, но быстрее, ибо этой типа крипты у которой, как и у призма блокчейна, вообще нет, он с бэк... или он с бэкдором, а тут э, очень такой интересный момент, он говорит, как и у призма, как и у призма блокчейна нет, хотя у призм есть блокчейн, у призм есть ноды, с которыми любая там бабушка или школьник разберется и сможет установить ноду и форжить криптовалюту призм на своем компьютере. Довольно немного криптовалют предлагают вообще ноду своим пользователям, а во многих из них даже это сделать непросто. Вот тут вот вок пророк кибервет заявляет, что... Нет блокчейновых призм. Видимо, еще раз повторюсь, такой спец, как и писатель с него. А по поводу Юми, да, по поводу Yumi она соскамится, произойдет в принципе то же самое, что и с призм, но призм почему держится? Если мы вспомним какие-нибудь хайп проекты, допустим даже кэшбери, да, это монета, у которой вообще не было технологии, то есть вера у людей была, поэтому криптовалюта кэшбери коин там или как она называлась, она еще какое-то время там не так сильно падала, потом там даже отскок какой-то был и люди смогли даже на этом заработать. Но сейчас я не слежу за этой монетой, но насколько я понимаю, сейчас она ушла в ноль, там ее делистят со всех бирж, не знаю, осталась она где-нибудь или нет. То есть эта монета никому не нужна, за монетой даже нету никакой технологии, это просто напечатанный фантик, который был внутренним токеном проекта. И там была инвестиционная модель, то есть люди пришли туда за бабками. Призм, несмотря на то, что люди пришли за бабками, но есть окружение людей, которые пришли реально за технологией, и они подозревают, что именно благодаря этой технологии цена на монету может вырасти, потому что все мы знаем, что биткоин, биткоин это не инвестиционная монета, сейчас с нее таковую пытаются сделать, но как минимум у биткоина другие задачи были, то есть Сатоши Накамото на форуме, под таким логином разработчик или разработчики от имени Сатоши Накамото, когда это все выкатывали, то есть они описывали характеристики биткоина не как инвестиционный инструмент. Были совершенно другие задачи, они остаются, просто хайп вокруг биткоина привел к этому. У призм тоже другая задача. Мы не будем сейчас обсуждать, почему он на биржах, почему происходят все вот эти колебания в ту или иную сторону. Я просто хочу достучаться вот для понимающих моих зрителей, что у призм другие задачи. Если вам эти задачи не близки, вы пришли только за бабками, то вам скорее всего надо поискать другой инструмент – Конечно же, если вы покупали призм по цене, которая намного выше, чем сейчас, то просто положите эти монеты, если вы все сделали правильно, если вы не вкидывали свои последние деньги, то просто оставьте эти монеты, а ищите заработок в другом месте. В любом случае, если призм воплотит свой замысел, то вы как минимум свои деньги вернете. Если вы их не вернете, то... Я считаю глупым продавать по текущей цене, если вы тем более закупали, как допустим Владислав Цой, по 50 рублей он закупал, сейчас цена 70 копеек. Ну это какой-то садомазохизм, конечно можете зафиксировать убыток и больше в это дело не вылазить будет для вас сроком. Но я бы на самом деле подождал. Не знаю, что из этого получится и через сколько это получится, то о чем я думаю. Но надежды у меня все-таки есть. Если же мы возьмем монету Юми, то за ней нет никакой технологии. что там Мошкин балаболит о каких-то бескомиссионных переводах, еще что-то. Но это просто пыль в глаза, это санье в уши. Он так и про мегаватт-контракт говорил, что кто сегодня не успеет закупиться, расстроится, потому что те, кто закупились, в скором времени уже будут миллионерами В общем, в любом проекте, где Мошкин присутствовал, лоховодил Всегда он своим последователям затирал, что вот это самый топовый проект Он будет жить вечно И те, кто сегодня не прикупят там, не закупятся, еще что-то не сделают Те просто упустят момент и потом всю жизнь будут об этом сожалеть а на самом деле это не так. Мы видим, что любой проект, где появляется Мошкин, он просто скамится. Вот такие вот отличия у призм и у Юми. Хотелось бы мне, чтобы ВОК Пророк Кибервет обосновал свои слова, где у призм нет блокчейна. Потому что все уже давно знают, некоторые даже типа, в упрек это кидают, что призм скопировал блокчейн с другой монеты, внес туда изменения, и говорят, вот, на самом деле они там Скоммунизили блокчейн. Но тут давайте в эти дебри уже влазить не будем. У призм есть блокчейн, и это процентов. Это еще раз подтверждает, что Вок пророк Кибервет или это или очередной Сергей Иванов, или какой-то школьник, просто который даже не разобрался, что такое криптовалюта призм. Хотя по его написанию мы даже видим, что он не разобрался, что такое криптовалюта. Давайте продолжим. Ну да, удивительно, но свято верующие, они почти невменяемо продолжают на, на что-то веровать. Ну и про возвращение к одному баксу смеют говорить. Фейс-пау. Что по этому поводу скажу, я я тоже продолжаю верить, что у монеты призм впереди достойное будущее, но вот такие вот прогнозы к одному баксу еще что-то, конечно никому давать не буду, цена на самом деле может быть намного и больше, потому что если мы сравним призм и биткоин всем уже приевшийся, то чисто по характеристикам призм превосходит криптовалюту биткоин. Но хайп крутится сейчас вокруг биткоина, а у нас есть возможность закупить призм подешевле и еще получать эмиссию монет. То есть в биткоине вам надо устанавливать ноду, мощности какие-то. В призм совершенно по-другому. Достаточно просто на официальном кошельке держать монеты, и вы уже будете так называемым майнером, а еще если установите надо, то будете получать комиссии с транзакций. то есть призм на самом деле в техническом плане, она превосходит биткоин, но с биткоином другая ситуация, это первая криптовалюта, это раздутая криптовалюта, вокруг которой идет хайп, и в первую очередь сейчас она конечно интересна спекулянтам, людям, которые хотят на этом заработать, и люди, которые на этом зарабатывают. К призм, когда придет понимание, когда люди, которые действительно нуждаются в этой технологии, начнут а, заходить в призм, узнают о призм. А, проверку пройдет призм по истечении времени когда эта технология себя подтвердит что там нет никаких бакдоров когда будут аудиты заключение каких-нибудь профессионалов то есть когда доверие появится к этой валюте и туда придут люди которые уже понимают куда они приходят они а 50 как минимум процентов держателей криптовалюты призм которым просто вася какой-то сказал о заходи там через неделю поднимешь бабла и выведешь все вот когда осознанные люди придут, тогда мы уже скорее всего и увидим разворот. Но еще раз напоминаю, что призм это не про инвестиции, это инвестиции в технологию. Можно это так назвать, но вообще произойти может любое. Может прийти завтра криптовалюта, которая превосходит призм и возможно о призм никто даже не узнает. Поэтому всегда оценивайте риски и всегда понимаете, изучайте продукт, куда вы заходите и понимаете, зачем вы заходите. Так, продолжим. Оттуда никто никогда даже на 10 центов не возвращался. то Ну и еще раз, вок-пророк Кибервета доказывает свою полную несостоятельность в этом вопросе вот он пишет такие простыни протянки но на самом деле человек даже не может перейти на coin market и посмотреть что призм с одного доллара падала до одного цента как минимум и потом возвращалась насколько мне не изменит память до центов 80 сейчас у вас появится скрин где вы увидите все эти точки и тем самым я вам докажу, что вот этот человек, он какой-то балабол. Это, наверное, армия Сергея Иванова, они любят балаболить и как-то ничем особо свои слова не подтверждая. Иванов пытается делать вид, что он подтверждает свои слова чем-то, но потом он на... Контр-аргумент начинает в какие-то другие темы уходить. И в общем разговор уже доходит до того, что идут обсуждения не первоначального вопроса, а каких-то других смежных тем. Хотя, например, у человека был один конкретный вопрос, когда ему на него ответили, и по факту ему нечего ответить, он начинает вилять и что-то доколебываться. Да, чего-нибудь смежного. Вот, мне кажется, Вок Пророк как раз-таки один из таких людей. Может быть, это самый Иванов сидит, просто настряпал себе аккаунтов, потому что тот в бан ушел или еще что-нибудь. Ну и последний абзац. Нет, конечно, на новой толпе, если биток сейчас за 60к уйдет, оно может, конечно, воскреснуть, но уже с обвалом битка оно в небытие канет, безвозвратно. Как и мавра тут очень интересно очень интересно читать а, такие мысли потому что вот в призм сообществе например люди которые находятся в чатах они даже в некоторые моменты офигевали вот весь рынок красный биток красный эфир красный все катится вниз а призм зелененький, призм растет И человек просто не понимает, как это все работает То есть он понимает, что альты катятся вместе с биткоином Альты растут вместе с биткоином. Но давайте я поясню свою точку зрения, почему это происходит. Потому что рынок криптовалют сейчас наполнен людьми, которые пришли туда заработать. То есть людям не важна технология, не еще чего-то. Они понимают, что есть криптовалюты, кто-то ее покупает, кто-то продает. На этом можно здорово заработать. И почему все криптовалюты привязаны к биткоину? Потому что биткоин это основная криптовалюта, это первая криптовалюта, Поэтому основ... остальные криптовалюты называются альткоинами, то есть альтернативная монета, то есть есть первая монета биткоин, есть альтернативные монеты, это уже якобы все остальные, ну вот почему-то их так все называют, и когда идет бычий цикл, бычий рынок, когда все криптовалюты растут, люди Заходят в альткоины, потому что какой-нибудь альткоин, у которого капитализация небольшая, он может дать намного больше иксов, чем биткоин. Потому что биткоин уже раздут, у него большая капитализация. И даже если он вырастет там на 1000 долларов, то это будет не такой процент прибыли, как какого-нибудь альткоина, который с одного цента вырастет там до доллара. Хотя зальют в него намного меньше денег, чем в биткоин. Поэтому люди заходят в альткоины, чтобы сделать намного больше иксов чем предположительно они могут сделать на биткоине и потом выйти из этого альткоина и уже приобрести на эти деньги биткоин примерно как то так это работает ну и естественно когда биток начинает падать это скидка для людей то есть они видят что цена снизилась сейчас биткоин стоит дешевле значит так по народному скажу на биткоин идет скидка то есть временно снизили цену и люди начинают распродавать свои активы чтобы побыстрее успеть заскочить вот как раз таки на эту распродажу и поэтому рынок альткоинов он тоже катится вниз потому что люди распродаются люди уходят но в призм в призм Большинство аудиторий это люди, которые пришли в монету не для этого. Да, этих людей большинство, но в денежном эквиваленте они вложили денег не так много. И получается, что присутствие в призм нескольких хитрожопых людей, как раз таки вот этих трейдеров, давайте их назовем, или людей, которые пришли сюда кого-то нагнуть, хомяков побрить, как хотите называйте, за счет того, что у них большой объем монет Они как раз-таки могут вот на рынке совершать такие манипуляции а Самое обидное, знаете, что что в призм а, Есть люди, которые вот а, пришли кого-то нагнуть Но у них не было денег. То есть они пришли сюда без денег Но своими сказками какими-то Они сумели заполучить у людей монеты призм а, Это, к примеру, вот Рой Клуб И сами держатели призм которые поверили человеку основателю Рой Клуба, они собственно ручно закопали свою инвестицию ниже плинтуса, а потом этот человек еще ими сейчас манипулирует и говорят: вот смотрите, вот тот проект, в котором мы в прошлом были, он хреновый, там все пошло в яму глубокую. Сейчас есть новый проект, давайте заходить туда, хотя призмы он держит. Призм он покупает, то есть идут одни манипуляции, и неокрепшие умы с радостью на это ведутся. Ну и последняя строчка безвозвратно как мавра, то есть Вок Пророк пророчит, что Призм скатится вниз, как мавра, как МММ и все. Ни слуху ни духу об этом проекте больше уже не будет но давайте не забывать что мавра это всего лишь бумажки это внутренние деньги определенного проекта которые в себе по сути ничего не несли то есть еще раз повторюсь в призм есть технология у бумажки мавра такой технологии нету я сегодня могу купить себе тетрадок написать там номинал какой-нибудь купюр и ходить раздавать эти бумажки в принципе это никак не будет отличаться от мабра. Мавра, конечно, пытались печатать не как. Нарисованные от руки бумажки Может там какая-нибудь степень защиты была Я уж точно не знаю Потому что я в те времена Только родился Но все равно это был инвестиционный проект Это была финансовая пирамида Которая несла в себе одну задачу Якобы Осчастливить, озолотить всех людей Всех участников Сделать всех богатыми Еще раз напомню, что у криптовалюты Призм такой задачи не стоит У криптовалюты Призм есть свои характеристики с которыми эта криптовалюта на данный момент справляется и просто исходя из того что из себя представляет проект какие у него функции как она технически сделана это как минимум ограниченная эмиссия монет на этом этапе они могут привести к умозаключению что эта технология она возрастет в стоимости. И именно поэтому люди надеются, что она вырастет, потому что это действительно качественный продукт, который еще ограничен в количестве, то есть если на него пойдет большой спрос, то будет дефицит, а все мы знаем, что при дефиците цена растет. Поэтому вот этого и ждут все участники криптовалюты призм. А сейчас на рынке происходят вот такие вот чудеса. И мы как минимум знаем от Мошкина, создателя Рой Клуба, он даже этого не скрывает и говорит на прямых эфирах, что он хочет саккумулировать у себя 51% криптовалюты призм. Ответьте мне на вопрос, если он поносит эту криптовалюту, а говорит, что это фигня какая-то, вот у него есть Юми, лучшая криптовалюта, зачем он хочет заполучить 51% монет и получить, естественно, в собственные руки эту технологию, чтобы уже распоряжаться ей, то есть, займев 51% монет, ты уже, грубо говоря, получаешь всю технологию себе, потому что она тебе подконтрольна. Объясните мне, держатели монет Юми, участники Рой Клуба, а если монета Юми лучше, чем призм, то почему бы вам вместе со своим Шейтаном, болтаном не продать все монеты призм и не выйти с нее, раз у вас есть более качественные монеты? А не происходит этого, потому что Мошкин понимает, что Юми это хайп-проект, который уже, кстати, приближается к концу. А призма это технология. Это технология, которая будет существовать независимо от чего. То есть она уже есть и она будет существовать. Поэтому у Мошкина тоже большие надежды на нее. Ну а вок пророку, киберведу, хочется ответить, что, ну, чувак. А кто тебя звал в призм и сказал, что она не обесценится, что ты на ней заработаешь или еще что-то? Вот этому Пете Ване или Феде, не знаю, кто тебя звал, ты к нему вопросы задавай, потому что закончу свой месседж с тем, что призм нигде от официальных лиц, от создателей, от разработчиков этой криптовалюты нигде не позиционировался как средство заработка, как инвестиционный инструмент. А если это так, то какого хрена ты говоришь, то что эта монета скам только из-за того, что она упала в цене? Подумай об этом. А у меня все.